В потрясающем макете, создан из металла и камня, собраны миниатюрной копии самых главных петербургских достопримечательностей, уменьшенной в 33 раза. В Александровском парке в июне 2011 года была установлена интересная скульптурная композиция, героями которого стали архитекторы, основавшие наш город.